С вами Брис и Перпин, и мы пришли с Миром. Ребят, на момент записи мы с Перпином обе немножечко приболели, мы будем звучать немножечко, как будто бы нам зажали нос, но это не так. А я звучу так, как будто меня сейчас убьют. А спонсор сегодняшнего ролика онлайн магазин чехлов и аксессуаров Case Place. Хочешь себе стильный чехол с любимым принтом, а может даже со своим рисунком или со своим персонажем? Case Place есть удобный конструктор для чехлов, где ты можешь вставить даже не одну картинку, а сделать целый коллаж и тем самым создать собственный уникальный дизайн. Чехлы есть абсолютно на все модели телефонов, даже на наши с вами старенькие и древние четвертые Xiaomi. Просто выбираете вашу модель телефона и конструктор сам создает формат для вашего принта. А если вы не можете придумать Самостоятельно, то в Кейс Плейс есть до 20 тысяч разных дизайнов на любой вкус. Можете сделать чехол как для себя, так и в подарок друзьям с их любимыми персонажами книг, игр, фильмов и комиксов. Конструктор работает даже на телефоне. Цены здесь намного меньше, чем в розницу в торговых центрах, где продают тонну однотипных чехлов на 11 айфоны с голыми жопами. Хотя не нам говорить про голые жопы, да? А по промокоду BRIPER вы получите скидку в 200 рублей. Переходите и берите свой уникальный чехол по ссылке в описании. Как я уже рассказывал в своих видео, я училась в правовом классе, и я не собиралась никуда поступать по этой специальности. Просто это была ближайшая школа возле моего дома, и поэтому мама отправила меня туда. По факту мне это вообще было неинтересно. Я тогда только начинала рисовать, и поэтому мысли типа, вот я буду всю жизнь рисовать, камишки, фури, другое с фури, у меня не было. Мама, я стану художником, я буду дорисовать фури порно в общем, я не думала о таком Я как бы понимала, что в рисование сначала нужно вложить какую-то определенную сумму А не просто прийти в арт-комьюнити без умений и знаний И типа надеяться, что меня кто-то заметит Как делает большинство И я тоже Несмотря на то, что я сказала, что так не надо делать А у меня на тот момент даже не было графического планшета И даже нормальных, традиционных материалов Поэтому я и не рисовала А еще я никогда не ходила в художку Потому что это дорого и бесполезно и это не я так думаю, это так считали мои родители. Хотя, нет, я все еще считаю, что художка достаточно бесполезна сейчас в наше время, но... У меня было видео про художку, и очень много людей написало о том, что художка это бесполезно. Буквально все залайканные комментарии были там про то, что художка это бесполезно. Я, честно говоря, рада, что я и не пошла туда, потому что, мне кажется, художка отбила бы у меня желание рисовать. Такое происходит, когда ты рисуешь не то, что ты хочешь рисовать, а в художке явно не рисуют анимешных сессий, Yeah, да, есть что-то такое. Поэтому. <laughs> Художественная школа анемощных сесястых девочек от Бриса Перпин а что звучит как стартап? В общем, после того, как я закончила школу, а я и закончила более-менее, ну, не считая плохих отметок, типа математики, физики и химии, стал вопрос о моем поступлении. И на правовые специальности я не хотела идти, и моя мама тоже не очень хотела меня туда отправлять, потому что она относится к представителям этих профессий, как бы, не очень хорошо, так что меня туда даже и не хотели отпускать. И я хотела пойти на лингвиста или переводчика, или что-то из этого, потому что я очень люблю английский язык, и и несмотря на то, что, по моему мнению, знаю я его, конечно, ну, так себе. Моя мама сказала, что идея это говно, потому что сейчас все учат английский, и кому всрался этот переводчик, я, типа, не смогу найти себе работу. Ну да, а потом, когда спрашиваешь у кого-нибудь, как будет док, они такие, эээ... К слову, в девятом классе я хотела пойти на кондитера, но моя мама тоже сказала, что это, типа, не профессия хрень какая-то, и я буду жить на помойке, если поступлю туда. И туда же она отправила и дизайн и художников и прочих подобных представителей и как видите моей маме не нравится большинство моих жизненных решений, так что На самом деле это странно, что кондитер был отметён. Любая пекарня и ты уже там, нет? Да, я знаю. Я не знаю, почему моей маме не понравилось. Видимо, она считала, что это маленькие зарплаты В общем, где моя мама сказала, что юрист это престижно и выгодно во все времена и меня отправили учиться туда Благо там был универс уклоном в английский язык и нужно было иметь больше 70 баллов по нему для поступления. Так что, несмотря на все мои всратые оценки по обществу, белорусскому и русскому языку, я прошла на платное, на изи, чисто из-за своего английского. И вот, получается так. Я сижу на специальности, которая мне не интересна, с предметами, которые мне не нужны. В засорном унике, потому что это был даже не полноценный универ, а какая-то коморка во дворах, при том, что на других специальностях этого универа были нормальные здания. Но, видимо, моя специальность считалась для отставки, Поэтому там женский туалет был на одном этаже на все здание, А столовки там даже вообще не было Зато там был, кстати, маг в 10 минутах ходьбы через дорогу Но у нас тоже есть маг в 10 минутах ходьбы О, может быть, мы даже И Бургер Кинг, еще несколько ресторанов Да, и вообще, прихожу я на первую пару по-английскому К людям с 70 баллами по нему И слушаю, как они читают текст по слогам И не могут ответить на простейшие вопросы для пятого класса а в школе мой английский был, конечно же, не самым лучшим. Я была среднячком. Но в универе стала лучшей в группе. И для меня до сих пор загадка, как они вообще там оказались. Блин, потому что пары по-английскому были строго обязательны каждый день. И прогулы за них считались очень жестко. Об этом везде писалось, как бы. И я неплохой человек. То есть, наверное, люди подумают. Я никого не трогала из-за их знаний. Типа, не шутила там Мне плохо. У такая жизнь такая. Да, ну как бы я никого не бежала, Ну, то есть, вела себя как обычная обычно потому что несмотря на все мои недоумения это как бы не мое дело кто там чё как знает и по этим под причинам на самом деле из-за моей необщительности и закрытости я там себе не нашла ни одного друга вот что мы имеем под конец всего мама отправила меня хрен знает зачем туда учиться я не хотела там учиться специальность была скучной пара английского на которых я уже знала все все, что они там изучали и меня почти не вызывали я ни с кем не общалась там у меня не было никаких друзей и дорога в универ занимала почти полтора часа и мне типа стало скучно я начала прогуливать я не буду тянуть эту историю потому что по факту ничего больше и не происходило я просто допрогуливалась до такой степени что нам в ящик пришло письмо об моем отчислении а проучилась я там всего полгода то есть я даже первый курс не закончила и скандал с моей матерью был просто ужасный. Она до сих пор считает, что она была права. Все мои аргументы она как бы не принимает за аргументы даже. И это, наверное, грустно. Хотя я не говорю, что я не виновата в этом всем. Просто я бы сделала такой вывод: не слушайте родителей и везите документы куда хотите сами. Потому что мне мама лично не дала такой возможности. Она просто взяла мои доки и повезла меня. Типа вот запол... и сама их даже заполняла. Я только в конце поставила подпись типа я согласна я такая чё? я даже не знаю куда мы поступили я блин я не знала даже что это за специальность настолько все было плохо нет ну с другой стороны у тебя же были какие-то предпочтения то есть у тебя были варианты куда ты хотела пойти где бы ты выучилась но твоя мама выбрала то место где бы ты не училась и ты не училась да я не знаю я не знаю чему она удивилась очень жалею что я тогда послушалась потому что было бы в любом случае только два варианта либо я бы выгорела, либо моя семья потратила большую сумму на мое обучение, а я даже не доучилась. И, в общем-то, произошло как раз второе, потому что мне эта специальность была максимально неинтересна. И когда мы с мамой ссоримся, и неважно, что произошло, там, не знаю, не позвонила ей в 5 вечера, как обещала, а позвонила в 5.05. Да, у меня мама может из-за этого со мной посраться. Потому что ты бросила учебу. Серьезно? Да. Мама мне всегда ставит в упрек, даже не то, что я не закончила учебу то есть ей даже было пофиг что я работала там упорщица и она мне не говорила типа будет у тебя образование будет ты работа она мне ставила в упрек деньги которые не потратили хотя я кучу раз если до поступления говорила что мне это неинтересно и я как бы не понимаю за что я должна быть благодарна я же не просила ее платить за обучение типа это был ее выбор а я свой сделала потом потратив эти деньги точнее я не знаю я просто походила и такая не мое, и ушла. И на самом деле это довольно грустно, по моему мнению, что мои родители не считаются с моим мнением. И это даже сейчас происходит, хотя я с ними уже даже не живу. Конец! Да, это очень обидно. В общем, ребят, еще раз, не хотите поступать в то место, которое предлагают вам родители. Лучше реально настаивать на своем. Вы потратите очень много их денег, и они всю жизнь будут вам это вспоминать. Серьезно, они. Если у вас родители хорошие, они могут вам это не говорить. Напомнить ваш проеб, они будут всю жизнь. И даже вашим детям они будут рассказывать, какой вы дебил. И даже правнуку, когда они будут доставать старенький фотоальбом. Они такие, смотри, вот это твоя бабушка моется в речке маленькая. А вот эту мы пеленаем твою бабушку. А вот твоя бабушка пошла в школу. А вот документ об отчислении твоей бабушки из правового университета, куда я ее позвала и откуда она вылетела, потому что она не хотела туда ходить, а я потратила кучу денег и совсем не слушала ее, хотя мы вроде как обсуждали это, но знаешь, что она выбирала такие тратительные профессии? Она говорила такие вещи: переводчик, кондитер, ужас, кошмар. Спасибо за просмотр большое. Пишите, что думаете на эту тему в комментариях. Расскажите, как ваши родители относятся к вашей учебе. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, на наши паблики, на наш общий паблик, на наши сольные каналы. Подписывайтесь на инстаграмы и не подписывайтесь на тикток. Всем спасибо, всем пока.